Ратанак. Холм королевский, холм святой, На нем монарх вперед смотрящий, И Будда в статуе золотой Бросает взгляд благоволящий На самый север, где кощей над трубопроводами чахнет. Там русский дух, там газом пахнет, а здесь иной расклад вещей, и чахнуть потому негоже, хоть кое-что бывает схоже, когда сжигает солнце кожу и наступает месяц март с империей больших растрат. Судьбу и здесь наши азар. Запущенный, но дивный сад, в своем тропическом величье приветствуют арабу, птичью и новых суетных гостей. Для них прибежище страстей отель 400 балконный, под башней телевизионной, как у дороги крест поклонный, Былом столетий возведенный, печужий гомон, шум и гвалт, Какому лишь глухой не рад, и в аквапарке гей-парад, и рынка раздолье, со скрежетом на разный лад, Выходит монорельс на старт, как тамада ведет застолье, судьбу вовсю вершит азарт. В своем отверженном подполье буржуи пьяные и смешно теряют деньги в казино, как ни крути, а деньги зло, и без конца дерет бабло с предпринимателей российских, в расчетах на себя дельфийских, авторитетное мурло. Что не сдалось до этих пор для путешествий и покоя, немедля ставится в укор, и Нона, дочь кавказских гор, при входе у аптеки стоя, купить советует прибор, спасающий от геморроя. Ну что же, шашечный набор и две надежных пары зар, пожалуй, что не божий дар. Игры восторженный угар, миллион возможностей у Нарт, судьбу всегда вершит азарт. На пляже банда камбоджийцев рисует тушью боди-арт, И у туристов на плечах жуки, драконы и убийцы В косых расплывчатых лучах. С седой увесистой руки в кривую клетку гамаки Для встреч на даче при свечах Вальяжно тут же продает пузатый дядька-бегемот И предлагает, будто дразнит на них качаться без боязни, А вечером огонь петард, судьбу по полгом вершит азарт. На русской улице без драки Ночные шляются гуляки, А небольшие забияки, Как только шалость сходит с рук, И по утрам пронзает слух, Как лают во дворе собаки И кукарекает петух. И слышится порой с просонок, Кошак рыдает, как ребенок, Стучится бабочка в стекло, Куда б ее не повело, С противным писком пи и и Пронзает в воздух мышь литяга И хочет выручить бродяга За окуня нынкрой хасиб. О, это таец, спорщик юный, еще поет. Заправский бард, он на гитаре треплет струны. Судьбу везде вершит. Азарт. Уже прикатились. Кто скажет, мир смешно устроен, Хоть жизнь достаточно груба, Живут мультяшные герои, На них похожи эти трое, Вещает и зовет труба, Не сотвори себе кумира. Не сотвори себе, раба. О, граница мира, Без не столба, не Речей разноязыких лира, На свой переначен лад, Идей тротиловый заряд. Что, думаю, что будет, что будет не если не взмыть не с карниза, За полы ухватив халат? Идут навстречу Мардж и Лиза, А позади плетется Барт. Он много может не в попад. У Симпсонов не без сюрприза. Гомер опять возглавил чарт, На клумбу угодив с карниза. Судьбу, как есть, вершит азарт.